Всем привет! И с вами сегодня Лобнинский кролик. И у нас не так давно у наших НЗБ появились маленькие крольчата. Крольчатам сейчас 10 дней. Давайте на них посмотрим. Оператор, заглядывай. Вон там, где пух, маленькие комочки сидят. Наши НЗБшки. Маленькие, маленькие. Видите, головка какая. Головка вон, вон там сидит. Прежде чем брать крольчат в руки, надо обязательно натереть руки кухню, чтобы не было вашего запаха. Натеряем куком чтобы крольчат на нас не обижалась и не бросила крольчат но не думала, что их кто-то трогал. Мы теряем, что пахло зайцем. Вот такой у нас малыш. Вот маленький, совсем маленький. Недавно глазки открыли. Такие хорошие, розовоносы. С маленькими ушками. Какие хорошие, милые. Ну что ж, всем пока-пока. С вами был Лобнинский кролик.